Вот и настал тот день, когда мы опытным путем узнаем, что же лучше, штурмовая винтовка М-13 или новиночка этого сезона Кило 141 Сегодня проверим и сравним все базовые характеристики наших конкурсантов, чтобы выявить самого полезного товарища для покорения рейтинга в сетевой игре Call of Duty Mobile. Здорово, мужские мужчины! 9! Ровно столько параметров нам придется чекнуть, чтобы выявить победителя в этой поистине достойной битве. Давай с тобой организуем интерактив. Прямо сейчас наладь связь с космосом. Что он тебе подсказывает? какая пушка выиграет? Пиши прямо сейчас в комментариях. Лучше всего? Ну а дальше делай свой выбор. Я рандомайзером выберу 7 счастливчиков и отправлю им боевые пропуска. Так сказать, небольшой от меня подгон. Приступим. Начнем с лайтовых показателей, а именно количество дефолтного боезапаса. У Кила и М13 он одинаковый. 30 патронов в одном магазине. По сути, здесь можно не присуждать кому-то балл, но есть заниматель факт. У М-13 имеется увеличенный магазин на 30 патронов, а у килла всего на 20. Да, есть вариации и на 100 патронов у килла, но это уже какой-то пулемет получается с урезанными скоростными характеристиками. Это немножечко не подходит для сетевой игры. Получается, если делать сборку с увеличенным боезапасом, то патронов больше будет у М-13. 60 против полтинника. Предлагаю этот пункт пропустить, ибо пока что неизвестно, как сильно это решает, но зато я точно знаю, что нужно залететь в New State Mobile, который начинает 2022 год с крупного обновления, наполненного новым контентом, правками баланса и улучшениями. Например, тебя ждет новый режим Экстрим на карте Трой, где 64 игрока выявляют сильнейшего в матче, который длится 20 минут. В этом режиме игровая зона ограничена, начиная с первой фазы. На старте у выживших будет пистолет, дымовая граната и 300 кредитов дрона и 100% шкала энергии. Когда начнется матч, два дропа будут сброшены в случайных местах. Поэтому приготовься, схватка будет жаркой. Также не пропусти новый билет выжившего. Его главным героем является Бен Браун. Выполни все миссии, чтобы его получить. Это бесплатно. Новое оружие, новая кастомизация, новые эмоции и многое другое прямо сейчас ждут тебя в небе невероятной игре New State Mobile. Скачивай ее по ссылке в описании и забирай топ-1. Здравствую, Полигон, как говорится, и программа до Premiere Pro. Сейчас будем смотреть на скоростные параметры штурмовок. Проверяю данную движуху без обвесов, чтобы все было объективно. Начнем, пожалуй, со спринта. Поехали. Финишу быстрее приходит килл 141, и первый заслуженный балл за скорость уходит к этой штурмовке. Теперь проверяем стрейф. И такого развития событий я не совсем ожидал. Получается, что М13 медленнее Кило в пробежке, но чуть быстрее в стрейфе. Ошибки не может быть, мужики, ибо я по кадрово все подставлял. Думаю, М13 балл все-таки отдадим. На очереди скорость прицеливания, ну или на задротском АДС. Смотрим. А теперь немного замедлим. Одинаковый результат показывают штурмовки, поэтому никому бал отдавать не будем, а просто запомним такой прикол. Переходим к скорости перезарядки. Как думаешь, какой ган быстрее с этим справится? Давай поскорее узнаем. Kilo 141 уверенно забирает еще один балл к себе в копилочку. Хотя я почему-то думал, что у М13 перезарядка быстрее. Окей, едем дальше. Пришла пора сравнить такой показатель, как отдача. В основном этот параметр отпугивает не очень опытных игроков. Многие привыкли лазерганы делать, которые в точку бьют. Но как дела обстоят у этой парочки... Погоди сначала. Я надеюсь, ты уже подписался на данный киноканал и шиба. Панул Кулакич, ибо я действительно немного запарился, чтобы тебе все это показать. Лучшей благодарностью и наградой за такой небольшой труд для меня будет твоя подписка. Это же ведь не сложно. К тому же, ты мне сильно поможешь, ибо до 100 тысяч осталось прям всего ничего. Тавай, родной, вливайся здесь, все свои. Спасибо. Так вот, что у нас по спрею и отдаче. Смотрим. Очевидно, что выигрывает эту дуэль М13, ведь у нее выше темп стрельбы, и при этом ствол по вертикалке так сильно не подкидывает, как у Кила. Еще, если мы посмотрим внимательнее, то у Кила горизонтальная отдача чуть хуже. Получается, что М13 намного приятнее и легче контролировать, чем 141-ю штурмовую винтовку. Хотя, если вы играете с гироскопом, то каких-то проблем в укрощении Кила не встретите. Достойный балл присуждаем М13. Счет пока что равны, но на этом останавливаться еще рано. В игре бывают такие моменты, когда противник застает тебя врасплох и времени открыть прицел не остается. Приходится стрелять от бедра и сейчас предлагаю сравнить кучность разброса у наших штурмовок. Дистанция 5 метров. Поехали. Ничего странного не заметили? А если еще разок, только чуть медленнее? Короче, отцы, вот какой прикол я заметил. Во-первых, когда начинается стрельба у М13, то ее начинает вести по вертикалке. Это вроде бы норм, но вот у килла такой эффект не проявляется, что странно. К тому же мне показалось, что кучность лучше у новой штурмовки, и рывок, который появляется у М13, часть пуль вверх уводит. Возможно, я ошибаюсь. Предлагаю вам еще раз посмотреть на повтор и написать в комментариях, но лично я отдам балл килла хотя бы за то, что ствол не уводит по вертикалке. Теперь было бы неплохо посмотреть на их косметические особенности, если что я имею в виду прицельную секцию. Начнем с того, что мушки конечно не айс у данных штурмовок, но из двух зол приятнее смотрится целик все-таки у килла, там хотя бы нет таких штанг как у М13. Давайте я здесь никому не буду бал присуждать, ибо это все вкусовщина и не очень объективно. Но для себя вы правильные выводы обязательно сделайте. Переходим к самому вкусному. Какая штурмовка быстрее убивает? И здесь придется немножко включить голову, ибо замерить такие значения в закрытой кастомке не получится из-за нестабильного пинга, во-первых, да и сетевого кода в целом. Нужно вспомнить значение урона. Возьмем сухой отрезок в 10 метров. На нем кило во всей части тела, кроме головы, дает 29 единиц дамага. Башню 43, у М13 в корпус 24 прилетит, а в голову 36. Хорошо, мы знаем, что 100 хитпоинтов – это максимальный уровень здоровья. Исходя из значений урона на данном метраже, кило потребуется 4 пули, чтобы сразить противника, а М13 – 5. Но как быть дальше, ведь темп стрельбы лучше у М13. Предлагаю ее юзануть одну простую штуку. Выравниваем футажи со стрельбой и смотрим на замедленном повторе, какая штурмовка быстрее потратит установленное количество патронов. Я определил, что буквально на какую-то маленькую кроху Кило 141 быстрее справится с задачей. Еще раз хочу обратить внимание на то, что Кило нужно 4 пули для поражения АМ-13-5 на данном отрезке. Если ты хочешь посмотреть назначение урона для реалии Королевской битвы, то милости прошу. На 30 метрах мы имеем вот такие вот показатели. Это только подтверждает мои умозаключения кило 141, которые я транслировал не так давно в обзоре на нее. Но не спеши списывать М13 со счетов, ибо нужно понимать, как лучше всего использовать ту или иную штурмовку. Кило, например, это идеальный вариант для средних и дальних дистанций в сетевой игре, но лучше всего, как мне кажется, она раскрывается в королевской битве на средних или среднедальних дистанциях. Пользуясь моментом, хочу сказать, что сборку для батл рояля я уже запилил и она ждет тебя на моем лайвовом канале. Обязательно его по сети. В сетевой игре я юзаю вот такую вот комплектацию. Думаю, многие собрали что-то похожее. М13 тоже оружие с характером. С этой штурмовкой в королевской битве можно без проблем close-файтиться и выходить из боя победителем. Она уступает по убойности килла на средних дистанциях, зато благодаря высокую темпу стрельбы, с ней можно люто носиться по карте в сетевой игре, как будто в руках пистолет-пулемет. Сборка на М13 у меня вот такая. Если тезисно, М13 для клоус-файтов и ближней средних дистанций, а килла для позиционного геймплея преимущественно на средних и дальних расстояниях. Прямо сейчас, напиши в комментариях, какая штурмовка, по твоему мнению, выиграла этот баттл, заодно и в конкурсе участие примешь, только кулакич с подпиской шибануть не забудь, а то вот рандомайза тебя не зарегает и будет немного грустно. Итоги, как обычно, у меня в телеграм-канале появятся. Как-то так? Большое спасибо! За просмотр вместе с тобой идем в топ за 100 тысячами. Это был Огнянский. Все только начинается.